как микроволновой печи они микроволны микроволны разные включают разной частоты и получается как есть микроволны которые тепло создают а есть которые холод создают вот и они это регулируют создали, создали вот микроволны пошли холода на градуснике одна температура 0 например а я чувствую потому что внутри меня вода она начинает замерзать, тоже замерзать, а она охлаждается сильнее. Вода-то охлаждается, а на градуснике он не охлаждается, там спирт. И поэтому у меня мне холоднее становится. Вот почему. И также с теплом, наверное, тоже. Ну, я не знаю, по ощущениям тепла, там, по ощущениям. С холодом, наверное. Я думаю, Миша, ну, оно так. одинаково, что так, что это, что холод, что тепло. Имеется в виду для тела ощущение. Не, я имею в виду, мы не можем, вот, например, 20 градусов, а ощущаем, как 40. Наоборот, мы не можем. Мы, наоборот, например, можем 20 градусов а ощущать, как 10. Ну, так вот. В низшую сторону, а не в высшую сторону. Вот я к чему. Ну, я думаю, что мы как микроволновки живем. И они как хотят, так и делают. Надо найти источник. И этот источник сделать так, чтобы он постоянно одни микроволны фигачил. Потому что, смотри, еще ж какая финя. Например, на градуснике бывает плюс 5. На землю глянешь, вода замерзшая, а земля холодная. То есть материя, она холодная, материальные вещи, которые... А температура выше фактическая. А, то есть не, не, не материя, а вода именно, вода. Именно на воду это ж действует. Вода именно охлаждается сама жидкость а вся остальная материя камни там это все оно уже другой температуры вот. да миша и, и бывает и наоборот еще градусник показывает холод а от земли тепло идет то же самое да и такое бывает да это когда наверное включают в положительные микроволны как в микроволновке, земля уже нагревается, а градусник еще нет. Вот так. Это я так понял, Миша, вот этим процессом можно еще, ну, когда извне не идет управление, можно самим управлять, свой, ну, примерно в радиусе охвата своих тел и оболочек имеется в виду. Ну, создать Пример. такие микроволны, ну а... типа того, что тело оно как ходячая микроволновка, что же излучает постоянно, вот эти жарие тела. Тут ну, тоже надо научиться. Ну да, ну, да я сам имею сам в виду, говорю, можно Но. сделать это. Потому что, знаешь, Миша, я вот наблюдаю на практиках, мы делаем вот а на небольшом расстоянии, вот именно во время практик вокруг меня температура поднимается. Это я по животным сужу. Они обычно, ну вот, вот, как у меня вот здесь вот рядом сидят, вот на расстоянии вытянутых рук, вот идет практика, все, они начинают это языки вытаскивать, это все им жарко становится, а до этого просто сжались от того, что им холодновато. Это вот воздействие вот этих вот оболочек, и мне кажется, чем больше тренируешься, чем активнее вот это делаешь, у тебя вот эти оболочки они разрастаются, разрастаются, и охват больше имеется в виду так, вот, вот как раз сейчас вспомнил раньше когда сейчас у меня праздников не бывает а вот раньше когда вот праздник стол накрытый стоит ждем гостей и холодно на дворе и э, гостей пока нету э, в хате как-то холодно закрытые окна все такое как только гости приходят начинается несколько гостей приходят и начинается уже теплее то есть кто-то кто-то приносит тепло свое и начинается теплее начинается открывание дверей что-то как-то душновато становится жарковато да это от людей зависит тут еще знаешь миш получается это коллективный заказ может еще идти вот это температура не считая этих но кто мешает активно Вра так называемые вражеские силы. Хотя, какие они вражеские, это у нас врагов нет на самом деле. Это все так. Плесень под ногами, грубо говоря. Хотя они считают, что они такие ого-го, как там, на самого этого. Князя тьмы пашут, и они такие крутые, раз такие, как там? Расфуфыренные фуфырки. Нет, это все Весы пустые. Пустышки, ничего в них нету. Да. А коллективный заказ имеется в виду оболванины. Через СМИ, через это им сказали, они поверили, согласились. И вот те огромнейшее, не палка в колесо, а бревно уже в колесо идет. Ну, да. Благо, спицы такие, что хрен сломаешь, как бы но неприятно все равно, но получается все равно имеется в виду выровнять ситуацию даже как бы ну сильно не пытались все равно оно сейчас вот вот ноль плюс минус вот так вот оно колеблется если нету вот этого вот, ну, как сказать извне воздействия да Миха Мих Мих Михаил все вот это вот воздействие держится все на этих за счет внимания да даже все в сказках же показано уже все то что это Капля слезы падает на аленький цветочек, фильм, да даже тот, это уже капля упала там, и все расцветает, все это весь их темное царство начинает разлетаться там туда-сюда, да. Определенные такие зацепки, я имею в виду, тоже какие-то это показаны. Тот же по щучьему Я весь лето, говорит, да там? Вот это как его там напечатать который был. Ну, там, если пособирать, так одну частицу, другую частицу. Ну, я имею в виду инфы вот этой из разных таких казах там всевозможных. Все равно что-то обнаружится. Ну, всплывет. Не сразу, видишь, тоже все потихоньку-потихоньку. Как мозаику собрать надо. Ну, совместными, как говорится, совместным общением то естественно это появляется всплывает или они вынуждены будут говорить то что это ну их припекает же тоже обратка или скажут или им уже будут как говорится, получит энергетических как говорится, люлей вот Вот, я хотел тут озвучить, как вот эти потоки выглядят, энергетические, так называемые. Вот это потоки информации для материализации. А они как это, как вихри, закручиваются. Вот они оттуда идут, имеется в виду, сверху. Ну или снизу, как смотря как, какой поток именно вы притягиваете себе. Вот. Они за вихрениями идут. Почему тело так стабильно? А потому что волосы, это и есть вот эти вот самые потоки для стабилизации тела. Если вот кто-то достаточно длинные волосы отращивал, может подтвердить, как они закручиваться начинают. Ну, на определенной длине. То же самое и с волосами на теле. Они тоже в некоторых местах тоже закручиваться начинают. Причем такие, как ну вихри такие. А дальше они в энергетику переходят и вот в эти расходятся. То бишь физическое тело каждого человека, оно вот состоит из вот таких вот потоков. Вот. И Они все закручены. Так что вот так вот. А представление того, что это чисто такой, как это, как луч такой прямой, ну оно немножко это. Скорее уж как сверло гигантское, можно так представить. Боль, более четче, Значит, вот такое вот небольшая наблюдашка а. передаем их кудрястый межкудрявой волос вот тоже некоторые же от рождения что ли кудрявый да И скрученные напоминает этот плазму изготовление то вот там тоже спираль же надо делать когда его изготавливают стерированный Из водяной соленый это спиралевидная такая опускается в раствор Реакция происходит, цинковый медный. Там эхрано кишета, вот тоже. Растительность такая еще бывает же, да, Она как спиралибитную форму. Елена еще показывала тоже. В природе там, Да, Игорь, это оно вот все с энергетики на физику переходит. Оно вихрями все. Вихрями. И неспроста вот это все закручивает, эти верчения, вот эти торнадо, всякие там торнадо это получается воплощенный поток чего-то просто ну не здраво сделанный специально с умыслом каким-то злым просто напросто вот ну, такая небольшая наблюдашка тоже сейчас попробую олегу позвонить пока передаем микрофон. ночной дозор они еще показали да там тоже как вихрь такой воронка они ведь еще точечно направляют как-то вот это все возможные там торнадо, да что. Еще Шляхов озвучивал Анатолий то в своих роликах. Что-то говорит тр... не тронули на острове, там говорит кварталы богатых, а все бедные пострадали. Ну прям точечно, как такое типа в природе, мол, такое невозможно. Тут все должно было, говорит, там разрушиться, а оказалось, то наоборот, только бедняки, говорит, пострадали, а Богатые кварталы все так же, говорит, это на пляжах лежат там, на солнышке. Это офисные, не офисные, а какие там, их не там всякие, горничные ходят, там соки при, при, при, под, это, подносят этим отдыхающим богачам. А бедные пострадали. Вот интересно рассказывал, давнишняя история еще, Тогда еще в 17 и 16 лета в своих роликах у Шляхова. Прям так точно нанесли и ну, прям капец у них там все рассчитали никаких там это богатые кварталы вообще целые остались. Это игр, получается, зная как управлять вот этими вихрами, как их закручивать, один, другой, можно ну методом каскадного усиления их вот так вот создавать подобные вещи имеется в виду вот такое понимание сейчас пришло именно управление вот этими вихрями вот этих вот потоков как-то вот так немного смутно но надо больше информации пока вот так получается там еще влажность воздуха какая еще тоже она повышена это уж тоже как-то чувствуется даже при нуле градусов вот так, не, не очень хорошо. Вот нормальный должно быть 60% что ли, и 90% никак. А то тут минус 7 и хуже, чем 30, ты говорил Миша, да? Вот-вот. В данный момент тоже 7 где-то у меня, так же примерно. Колебался в районе 3, минус там 0, там. Вот такие пироги долгие, момент линейного условного времени. На минус 3 было, находился. Ну, тему можем, если вс ⁇ поменять и на более такие еще самые необходимые, там, насущные, или как говорят-то... Это главное только переключиться. Начать там, а там дальше пойдет. Нарастающий. Ну еще и Светлана должна зайти, пока не видно. Ладно, расскажу пока это, пока собираются потихоньку соратники, соратницы. Сегодня приснился такой сон интересный. Приснилось, что по скайпу, по скайпу, общаюсь с Пелиховой и какой-то ее этой помощницей. Что-то ей пытаюсь донести, она не слушает в упор. Все за свое торгашество, топит, топит за свое торгашество. Вот такой, блин, неинтересно. Ух. Потом что-то куда-то центр, как бы это даже назвать такое, то что-то среднее между метро и торговым центром. Вот такое, одновременно. Там так, такие эскалаторы вниз были и сверху такие мостики, ну типа эстакады, по которым ходить можно. Было много таких вот. Причем, интересно, я <laughs>, ни на одной эстакаду так и не помещался, блин, боялся, что свалиться туда-вниз, на эти на эскалаторы, туда под землю. Вот, перемещался так. <laughs> интересно было. Вот. Дальше потом что-то какие-то погони. В общем, такое вот снялось. Вот. Но сам тот факт, что это. <laughs> Имеется в виду. Общались с этой во сне. Это уже второе, кстати, общение. <с> Первое общение было несколько, не с... когда она там в Питер приехала, неделю назад примерно. Вот. Тоже во сне приснилось. Я ее вот так вот напрямую встретил, типа, в какой-то поликлинике. Вот. Такое это. Слышишь, Ира, мы, с... мы спим сейчас. Давай это. Рассказывай, что ты там хотел передать и начинает мне что-то за 20-е измерение втирать. Вот. Я такой, что не понимаю, чего именно, какое 20-е измерение. Потом дивы понабележали разные И давай нас отвлекать, короче, это, и в сон загонять обратно в глубь из осознанного состояния, опять вот это усыпить, усыпить. Ну, пришлось всех это рассмешить всех, и еще всех выкинула из сна. Интересно, я и потом написал под этим, под крайним роликом у нее на тот момент. Что это? Что прояснилось это? Так и не ответила. А комментарий висит до сих пор. Вот такие пироги. Здравия, Владимир. Вот такой сон. Здравия всем. Давно я вас не слышал. Точнее, вы меня не слышали. Я-то вас слушаю. Постоянно. Интересно, иногда. Иногда поправляю, правда, Миша Сантошки, там меня там немножко это самое не поняли, то бишь. Ну, вот в тех высказываниях я имею в виду ранних моих. Ну, это нормально все растем и видим по-разному ну да на то мы и уникальные все каждый да, не иногда получается видение не совпадает в определенные моменты надо чтобы это как оно сказать оболочки же двигаются с разной на надо чтобы они в синхрон вошли и тогда будет это Шт одновременно как это взаимодействие такое, ну как на этих, на маятниках, например, такое. Только там маятники такие, не такие просто, как эти метрономы, а такие, как шаро, шароподобные такие, вот эти тела, оболочки, примерно так. Да вот то, что вы вообще вещаете, я не знаю, насколько вы были, наверное, еще немножко до этого не дошли и это об этом и разговаривали я кстати как там нормально а то у меня там уже микрофон далеко слышно слышно хорошо Да? ну окей Прошлась. просто о чем вы вещаете я говорю я уже мы уже давно уже и с олегом разговаривали насчет этого вот до вас просто как-то немножко доходит, ну, немножко дошло, по крайней мере. То, что обещаете, то, что уже давно уже все было сказано, Старяться просто не стоит. Я вот так вижу просто в этом, надо именно делать, вот пофигу там мыслями, еще там. Видите, как вот ты, говоришь, пальцы, это, это вообще легко, просто. Ну, для кого-то нет. Вот. Мне тоже уже давно все это известно всем. Мне вот насчет Антохи, привет большой, конечно, он молодец своих, но он вот, когда он начинает слишком так громко высказывать все это дело, кому он это все озвучивает? Его же по идее никто не будет, мы-то все это все знаем, правильно? Правильно. А вот он начинает вот, вот плескать, как будто так вот, там, ну, слишком так уж прям напряженно. Как будто там вот выплюнуть некуда, он говорит именно, как говорится, вещь там, или как он. Ему нужно научиться спокойствию. И всем вообще советую это делать. Просто в покое находится все. Как говорится. Я так просто говорю. А насчет этого... Ну, в нем, кстати, тоже есть там чутка. там Есть чуть-чуть. Но надо все смотреть. Что у этого аура. Видение, которое там... Я говорю, я руки говорю уже давно уже, я говорю могу даже просто вот так вот, вот сейчас вот труд, к примеру, сейчас вот в данный момент руку, и я вижу просто эти всплески свои, ничего нет такого, а он пытается кого-то типа там Why! там залезть, там <trabajando> кого-то там даже вам прилипнуть, захрену да с дваком там прилипнет, если у тебя энергии штыряет, -шат так, таким как говорится, сам, наоборот никто не прилипнет. Наоборот, наоборот. А он все пытается какую-то хрень какую-то вот эту. Ну, еще медленно, блин. я же там написал, он тебе что он это, как, его, как его, на что-то похож. Но это я просто прикол, конечно. Но он медленный какой-то все вот это... Вот это, вот это. Вот это уже сразу, сразу звоночек такой. Он не уже не от этого. Не, ну, в смысле, не от нормальных, то бишь. Вот. Ну, так, все, пока передаю. Передаю слово, там, микрофон там, или как вы? Микрофон лучше. Сейчас меня слышно. Здравствуйте. А, ты меня видишь, что -то? ты мне показал, слово, что я видишь, ты меня понял, понял. Не, я говорил, что это, что тебя не слышно, я тебе хотел сказать. Ну да, понял. Было видно, но не слышно. Отсеяние да. не видно, но слышно. Да. Ну. Знаю, что у вас там за Серегой за этим? че че? Да я говорю, Серегой говорю, что у вас там затерки-то? С, с каким Серегой? А, с Серегой этом. Зайцевым ну да. Да? да он кидает ссылки ссылки кидает разные которые непонятные к чему зачем да и не, не хочет объяснять а? да я понял да просто там такую фразу там это типа вытягивают энергию опять откачка энергии у тебя вот это, если ты так будешь говорить и смотреть что-то вообще то тебя реально могут откачивать энергию, то что сам себя программируешь. вот это, А соображаешь то, что ты вот это говоришь? Я вот не Ты неправильно а, понимаешь. Нет. Если ты говоришь об этом, то это может и произойти. Я вот к чему тебе говорю. Возможно. Невозможно, так оно и есть. Я просто уже знаю об этом уже давным-давно. Нет, есть специальные специальные э, видеоролики, которые э, специально вытягивают энергию. А, хочу я этого, не хочу я этого. Они меня э, э, они меня а ты за... эту Покировку поставь, если уж так боишься, и посмотри. Я понимаю, а его там хрень, там. да можно просто посмеяться, знаешь, вот так вот, похихикать тебе. Это называется, ты сильнее. А если вот так вот, когда вот так вот я, я, тебя понимаю, ты просто, знаешь, недостаточно силен. Если так вот ты общаешься вот так вот с нами, это значит, ты недостаточно силен просто-напросто. Вот это когда... надо обсуждать каждый э, конкретный ролик. А зачем? Хочешь? Обсудим. А? а на... Давай, давай. Хоть какой. Вот, например, вот. давай, какой он там кинул. Сейчас посмотрим. Ну, последний. Последний. Я просто... А вот там до этого. Генерал-майор юстиции стал там куда-то на... А, стал... Кем он там стал? Кем да, он там стал? Да, блин, не видно все полностью. Вот. Стал... Да это просто смешно, вот уже просто. Вот даже мне вот этот генерал юстиции, мне для меня уже никто. А, на сторону человека он стал. Mm, вот прикинь, ролик. Генерал-майор юстиции стал на сторону человеков. Кто mm. такие человеки? Он даже представления не имеет, что такие человеки. И, и они, что существуют даже. А он стал на сторону человеков почему-то написали. Вот. Вот уже на вот... каких человеков? Тут ну, вот, позиция... Саля, Ты углубляешься в это. Просто вот это увидел, посмотрел и просто, ну хрень, все, похихикал, нафиг. Серег, молец, все, давай, давай дальше там, давай еще какой-нибудь. Кто там выкатил? Спрашивается, Экетерги. Зачем это мне <смех> он предлагает? Он же предлагает, чтобы я посмотрел. Вот Серега хочет... А? Он же вроде в чат просто выкидывает, он же не только прям себя. Ну в чат. А в чате кто? Я ж там нахожусь. Ну ты на вот нахожусь тогда. Ну, ты вот смотришь такие? Нет, не смотрю. Могу а зачем он кидает? Типа, я и... спрашиваю, а зачем ты кидаешь? Он же ж не объяснит. Он не, не хочет объяснять. А зачем объяснять, если он просто кидает просто ролики? Он просто кидает ролики. Нормально. Ну, там в смысле. Так по... я спрашиваю, зачем? А он мне объясняет. А чтобы вот ты сейчас вот это сказал. Вот. Чтобы Для того, чтобы. Ну, не знаем. Чтобы я. Прозвел какую-то энергию, правильно? Чем То есть нет? Да нету. Так он, мы его спрашивали в прошлый раз, он же не хочет общаться. Он вообще не хочет общаться. Вот текстом еще кое-как я с ним общался, а так нет. Yeah, я добьюсь. тоже так-то особо общаться просто вот решил решился. <laughs> это меня тоже сдолго не будет. Ну. Еще будем верю. обсуждать какие-нибудь ну, его. Вот я, лос... я ло славно. Вот это вот даже не видео. Нет. Там... Я ее не успел сразу говорю. А? Я ее не смотрел, сразу говорю. А я пошел посмотрел. Короче, ну, ссылка на какую-то страницу, в которой просто написано Ялу И все. Зачем оно мне? Хрен его знает вообще. Даже есть, не... Всем, кто заходишь знаешь, Ну, посмотрел. Нет, просто воспринимаешь ты слишком что-то как-то буквально. Просто вот в чем. Это ну так буквально, он же мне предложил, я посмотрел. Я посмотрел, не понял, что. Говорю, Серега, а чего это такое? Вот завтра я тоже, ну я понял тебя, ну как ты, говорю, слишком, уж говорю, прям вот, ну и зачем? Ну а ты вот взял, зашел на этот сайт, да, ну, точнее, да, посмотрел. Тебе не понравилось. Ну и как правильно сказал ну и не дадут мне Гриш, это так я хочу узнать зачем в этом чате немного не так много людей сюда заходят ну от силы трое четверо а вообще я один захожу наверно и вот он кидает чтоб я посмотрел вот нафиг она мне надо ну наверно чтоб что-то ты понял, наверное. Что я там могу понять? Вот сейчас даже запущу. Давай. Посмотрю еще раз, что там. В этой Ялославне. Вот. А, а тебя а как сейчас... книжка, это, Михаил? Ты где там обитаешь ты? В Горловке. А. О, вот, запустил. Ялославна. И стоят, куча мужиков. И написано, цена содержания бюджетов 49 миллиардов, миллиардов рублей больше, чем расходы 23 регионов страны. Вот нахрена нам не надо эта информация. Да мне плевать, сколько там расходы? Вообще, что они там делают? Плевать совершенно. У меня другое развитие. А он мне кидает. А он мне кидает и хочет, чтобы я это посмотрел. Нафиг надо. Скажи мне, пожалуйста. Алло. Кто-то у Сереги ушел туда. Я ушел? Да нет. Нет, не, не, не у Сергея. Может, у него кто-то поехал в ту сторону? Не знаю. То, что он тебе сказал, это просто хрень как обычный просто ну вот <смех> а тебе просто это нужно так и понять что это не надо принимать все, все то что это сам принял посмотрел я? и я еще раз говорю посмеялся и там нет ничего такого то что он тебе такой прям серьезного выкидывает. нет там у него есть серьезные то что до этого насчет ну и то опять же там далеко не правда, насчет паразитов я имею в виду. Приветики, Мишка. <смех> Михаил. А как ты по бабочке, Михаил, же? Михаил Михаович. <смех> да, я раньше просто не знал, что же Миш тут такой, такой маленький, такой соплявший, бегал. <смех> <смех> <смех> я, говорит, ничего, ничего, я, я, я так... Это так, боком прохожу <смех> Что там собачка уголил? Не, это зубы полоскал. Это зуб мудрости. Блин, у вас есть... да, давит на другие. Знаешь, так как это. Как зубертозеро. Ну, буду... Чтоб, <сх2> <сх2> <сх2> чтоб повыпали. Вот будет весна, лето там. Ну, никак будет, она точнее есть лето. Это все это вот. Есть такая колючка. Она растет обычно по берегам рек, вот такая дурман трава, ваша. не, не дурман, в общем дурничный, общем колючки такие у него. Вот на всякий случай всегда берешь и запасаешь. там у них лопушки такие, они не особо такие приглядные. Вот. А еще можно мы как вот я сделал вот в лето, да, еще позапрошло даже. Я ходил и такой думал, блин, не на самарку надо у нас есть. Ну, а речка такая, на называется еще. Блин, а туда я не доеду. Думаю, блин, когда ж мне думаю. А мне что-то зубок-то что, -то зубок -то, что -то тоже начал мозги, пейфолитесь вот, так, Мне нужен куст. Хренакс. Прям возле дома практически, ну не возле дома, не понял, смотрю, кусты прям здесь, прям помпс, возле магазина, я такой, ни хрена себе, ну вот ты да, ё короче, вот так вот бывает, прям тут дрык, ну их, короче, сорвало, там не могли они здесь появиться просто так, Причем в двух местах, там еще в одном месте было, ну, так, как ты говоришь, материализация, да? Так, неужели, ну, волшебство, да, наверное, оно все-таки есть. И насчет никаких техногенных хренобор... Кстати, Цой, вот еще не послушал Цоя, он, кстати, поет о том, что «над мороз, над землей». Там много чего, кстати, интересного, я Игоря высказал, еще раз, переслушайте. Я просто давно, я думаю, что мне блин все время это самое, у ну, вас вот слушаю, Игорь там все про просто просто, Я его в детстве блин постоянно слушал просто, там под детскую как его, пластиковую как это, хрень, ракетку. Да ракетку пластиковую, такой, подражал ему короче, пикет ну В детстве. Вот. А тут хлоп, думаю, что-то, что думаю, здесь. Ну и после, только, естественно, я там, сейчас час слушал. А тут хлоп, Игорек что-то так подцепил эту тему. Думаю, что-то тут не то. Думаю, дай-ка я прослушаю еще. Вот тут очень многие моменты, я могу сказать. Только пока сейчас, только вот над землей, именно над землей мороз. Там вот так вот песня поется. Ладно, что там, говорить, давайте. <смех> Я уж там, не знаю, зачем говорить так вот. Передаю слово, передаю микрофон. Ну, да вы что, микрофон друг другу передаете? Е-мое. <смех> Говорите, да и все. Говори, говорю. <смех> да -да. <смех> Ладно, да. Ну, у вас тут. Все как это, это самое. Сейчас вырублю себя. Да, я подцепил тему. Я рассказал там. Он же поет. Мы заходи. А, он же поет. Постой, не уходи. Мы ждали лето. Пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Вот мы ждали завтрашний день. Каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза А Это под... знаешь, что про что говорил? А про то, что уже, то что хуя произошла, короче и они заходили, ну, короче, пиздец когда был, просто, небольшой такой. Ну, ты понял, да, ты правильно. Нет, там есть еще другие, другие песни, где он там именно поет «Над землей мороз». Именно вот это вот. Ну, это ладно, потом прослушаешь. Все нормально. Здорово! Мне прикалывают. Нравится мне с вами общаться? И вы, гладок, познаете то, что я уже давно вещал, е-мое. Да, вот такой у тебя дурной. Ладно, все, пока-пока. Не, не пока, пока, точнее, я сам. Я передаю микрофон. Да, благодарю, Владимир. Вот так. Поднимаешь нам настроение. Имеется ввиду общий этот. Вот, раскачегарить этот. Поток надо, чтобы пошло нормально. Да, это вот, что над землей, вот этот вот, это получается искусственно оно все это делается. Опять же, подтверждение очередное. Так что, да. Ну, наш мир-то, понятное дело, он искусственный. Это да не искусственно, а с Луны, я, кстати, вот до хера раз замечал, именно с Луны корня. Я вот сколько раз противостоял, просто пипец, это просто очень даже было весело. они не понимают, что я силу имею побольше, чем они. Но это идет атмосферой. Ну вот опять же говорю, ну, если над землей мороз, то, понятно, дело сразу. Вот. А мы, да, правильно, только счет. У тебя тут это самое многое не там, как сказать-то, ну это херня война, как говорится. Все прорвем, что ли. делаешь правильно, все. Почти некоторые слова. Ну это я такой, блин, блин, не знаю, почему вот я такой, такой я. Некоторые слова у меня вот, да, нет, не вписываются, как говорится. а так все нормально. Так еще вот этот куб гигантский, про который Пау Павлович рассказывал, что вот он, это так получается, вот он на месте вот этой луны и есть, грубо говоря. А вот это вот кругленькое, что нам показывает, это всего лишь этот, ну, оптический камуфляж. Просто-напросто. А вот этот кубик это вот, так сказать, как в фильме Шоу Трумана. Вот там вот режиссер сидит, вся вот эта команда только они там обдолбились чем-то конкретным и пошло понеслось искажение вот. что пришлось спасательную команду вызывать вот. живые воплощенные души вот. нас нас всех вот кто здесь собрались и те кто пока не присутствует к сожалению вот. весь экипаж нашей вот этой виманы которую кстати видел я один раз да, рассказывал уже на, да даже скорее не голосом озвучивал а текстами текстами писал это еще когда только вот общение начали ну на вечер, вечерке начал смотреть вот нет, пришло вот это вид, нет, видение нет, нет, угу. да -да? извини но я тебя хочу немножко поправить не стоит углубляться тем более говорить то что кто-то где-то снимал и кто-то где-то видел это уже ошибка. Ты уже идешь по другому пути. Запомните это раз и навсегда. Где-то, либо вы слышали, кто-то говорил. Да, там много чего может быть. Тем более в трумане каком-то там, я не знаю, я уж не помню. Я, может, даже смотрел эту хрень. Но, ну, и, скорее всего, это опять очередная лажа. Ну да, повторение там какое-то. Не надо в это углубляться, тем более, подчеркивайте, постоянно об этом говорите, повторяйте, своим живем, своим и будем жить, творим свое. Все, не надо ничего там, блин, брать откуда там, что-то там, от кого, даже от того же, какого там, трех хлебов, которые... Я там дохренища что там нашел, я просто заглянул туда, вот сегодня, вот не больно давно, там дофига что нашел, и, и дофига что нашел, то что прям как копии Олег Сергеевич говорит, ну елки палки ну хорошего копировать, ребят, вы уже сами получаетесь как копирки, я-то это вижу, понимаете, я это вижу. Кто должен быть вот над вами сверху, чтобы если, а вы там говорите, там, вот, елки-палки, давай мы там все такие проще прочее. Да, делать надо, вот он делает, что делать -то надо, ну, не копировать, потому что ты скопировал все, пипец, это уже, бррр, там уже я не знаю, там ушло это все. Это не работает просто тупо, работает только то, что ты сам во все это делаешь. А тут, там, там он до хера, кстати, что херни говорил, кстати, трех левов. Вообще херни несу, блядь. Я сейчас пока не буду об этом говорить, а потом еще это, ä, подготовлю, может быть, <coughs> эти вопросики всякие. Или там, точнее, в тыкалки. Ну, там дофига, я просто сейчас не буду ничего говорить. Ну, факт то, что, ты говорю, не нужно этого делать. Не надо повторять. Ни за кем, Старайтесь сделать свое. Просто даже, блин, вплоть до слов. Не копируйте ни хера. Там старайтесь сделать все свое. Ищ не ищите, точнее, а просто вот отключаться. Какая мысль пришла? О, о, о, о, я поймал. Во -во, вот это моя, вот это твоя, да. А не то, что там я это услышал, вчера ты начинаешь повторять сто раз еще на дню. Да, все, Миша, это тоже касается. И... Ну Я Случ... тогда озвучу все-таки Случ... за то, что я сам Случ... тогда видел. Находиться здесь, в моменте да. здесь и сейчас и инициировать свое, я понял, да, как состояние Творца входить, получается. Сейчас, грубо это тоже можно не повторять. И так понятно, что ты находишься здесь и здесь, сейчас. Надо еще, знаешь, как еще надо мыслить? Надо мыслить, расширять свое просто сознание. Вот просто вот, вот я здесь и, и свои мысли прям оба во все, как говорится, самое. Ну, в смысле, пространство, просто шмяк такой прям большой такой, как говорится, шляпой подсолнуху только вверх. И вниз тоже можно, кстати, это получается тоже офигенно. Ну, примерно так, ну воздух там, нет, просто эта шляпа подсолнуха, это более объемный, просто, как говорится, такой вокруг тебя, понимаешь, да? Не просто так вот, там что там, тым-тым-тым, где там. Понял, Владимир, так, благодарю. И, и, и там наделал всякие Мне тоже нравится это самое. Иногда смотрел там и смотрю периодически. Есть там интересно. Но это опять же, вы ищете, вы ищете там, где у вас, как говорится, под А вы ищете в мультфильмах. Если вы залезли в мультфильм, все, ваше внимание пипец, вы туда ушли, все. А если вот выключишь, ну, не выключишь, точнее, чуть-чуть посмотрел, лоб, посидел, так, хлоп, ну, как ты, в принципе, и говоришь, в общем-то, да, посидеть там, посмотреть, такой, надо еще и там, это самое, знать, как, это, как это делать все. Тебе это еще предстоит все пошла, все поймешь, у тебя есть на это задатки. Рад, что я с вами вообще свиделся. Ладно, не ладно, точнее, просто передаю передаю Благодарим. Мы сейчас это под запись ведем, фиксацию, если что, что потом можно будет переслушать. Если что, все, сейчас записывается. Включили запись. Будет себя послушать со стороны. Я уже давно себя не услышал со стороны. Благодарствую. И вам всем добро ра Это моя фишка теперь же. До добра. до и рада-ю. Поняли? Да. Добра, свет, даю. Блин, что-то хотел сказать, я потерял мысль. Ладно, потом. потом. <laughs> ну, ладно, ничего страшного. А, все-таки озвучу. За свое, так за свое. Расскажу за свое. <laughs> так, так лучше, наверное, будет все-таки. А, вот эту Виману нашу я видел. Вот как она пришла. А интересная такая была. Вот как. Вот примерно вот такой вот формы. Вот Примерно вот такой вот. Форма. вся как целиковая и соткана из голубоватых нитей такая интересная была вот и вышла она из портала такого тоже из таких же нитей а портал как опять же вихрем был сделан опять же таким по форме вот эти нити тоже они как сеточку такую составляли и вот они вот так вот, вжж, закругление и вот она оттуда вышла, эта лодочка такая называемая. Ну, Вимана наша, грубо как бы, говоря. Вот. Ее я видел. Вот. Это был момент между пробуждением и выходом из состояния сна. Вот такое ярко-яркое яркое видение было. Но это давно было. Вот как я рассказывал, вот когда мы начали общаться только вот это Вот, вот такая подсказка. Вот. Еще видел. Вот наш план бытия, как он выглядит еще. Вот эти вот гигантские материки, материки, вот эти как горы такие. А под ними шестеренки, гигантские, гигантские шестеренки. И между этими прослойками, между вот этими горами и вот этими механизмами, там так, такой вот слой. Огромный такой слой. Вот как бы его описать? Вот кто фильм Звездные войны смотрел, наверное, там вот эти имперские корабли. У них вот сбоку такая вот штука, там куча иллюминаторов таких вот. Окошек, портов, там, оттуда всякие маленькие лодки, кораблики там туда-сюда взлетают, вылетают. Вот там то же самое примерно было. А потом вот, ну, Олег озвучивал тоже сейчас. Ну, кто смотрел эти потоки? Я просто кто не смотрел, на, ну рассказывал что он видел один из таких вот ангаров вот которые вот сбоку на этой находятся на этой штуке так что такие вот пироги она причем знаете интересно оно наверное может выглядеть как а, снаружи с одного, с одного ракурса смотришь это вот такая вот вимана летит такая лодочка вот такая с другого измерения посмотришь, оно там план бытия целый. Примерно так вот. Смотря с какого, ну, ракурса, глядеть на нее. Не знаю, дошел ли образ, нет, но пока вот так. Так что передаю микрофончик, пока что. Надо мысли опять поймать. вот, я тоже, как бы, образы всему свою серьезность, наверное, да? Как там, не время, серьезность. А <смех> вот как Ну да, на трудах тоже пытаюсь как-то немножко тоже. Это, на более потихоньку-потихоньку. Не сразу, резко так. Какое-то общение должно быть. А там уже дальше-дальше пойдет. Начало искорку такую небольшую, а там уже за ним и последуют. Таблеточку бросил. И они потихоньку-потихоньку разжевываться будут у них там информационном этом, в котором они проживают. <смех> вот. Ну, не, работа, конечно, не такая, конечно, легкая, но ну, движемся, как говорится. Главное, не унывать. Как у меня знакомый тоже, напарник на трудах, Владимир, тоже зовут. Ну, как бы человек такой сразу наперед, говорит, сейчас будем все заранее, чтобы потом не мучиться. Сейчас, говорит, ну, детались возможные, чтобы не накопилось, там куча. Заранее, говорит, увезем, а потом спокойно будем ходить, говорит, вот. интересное тоже размышление. Вот Шерлок Холмс понравился, интересно размышляет. Вот тоже, как бы, вот эти. Вот. И главное, это как-то как он сказал, я, говорит, лишнее не кладу, говорит, все, что необходимое, только. Как вот сейчас нас озвучил Владимир, вот самое такое, ну, двигаться вот это вот направление держать, да, <смех> не, слих, не, не, не, как говорится, не поглощаться туда, да, это как бы, как говорится, учись учиться, но не, не подражая никому, да, я так смысл, так воспринял. Ну да, как вот Шерлок Холмс сказал в том фильме-то, 79 -го года производства, я кладу, говорит, только то, что необходимо в свой чердак, ну, голову свою имею в виду, а все же всякие хлам я не буду туда пихать, говорит, я только самые необходимые, но ну, вот, инструменты, которые самые необходимые, говорят, будут. <coughs> вот не буду говорить, чердак засорять там всевозможным, да, правильно, вот это вот интересная мудрая мысль такая тоже, <coughs> вот так и есть, но... Ну. <coughs> а здесь сейчас все зависит, да, мы создаем, двигаемся в данный момент и создаем, вот, как микроволновку Тесто там или еще куда то в духовку закладываем сейчас в тесто начинку туда все Через это определенная чередность это линейного времени что ли как она будет это готово а сейчас мы закладываем туда ее. это необходимыми там приправами или чем там не знаю которые туда добавляют начинкой всевозможной вот, вот же и это образ имею в виду. Кажется, я вот э, понимаю, почему у нас вот это происходит, вот это что, то, что озвучивали тогда, э, пошло опять по кругу, опа, и опять вот это приходится озвучивать снова. Это, скорее всего, как в биатлоне получается. Ну, в цель попали, какие-то выводы сделали, все, двигаемся дальше, эта цель, все, уже не, не нужна. Двигаемся дальше. Тут какую-то цель не проработали. Получается, по новой надо. Примерно так вот. Такие пироги. Передай микрофон. Меня сейчас видно и слышно? Как я видно? Я тут на страже стою. А я сижу там. Позлотс. Шведский. Вот так вот я. Да. Да, записываем. Потом посмотришь на себя, когда уже запись закончена. Хорошо. <связь> Интересно даже Надо привыкать. Надо выходить мне дальше в эфир. В эфир? Дальше поглощать всех, и разумением не надо всех. Все больше и больше. Да уже давно уже пора, елки-палки. А пока уберу я себя Я даже сам себя стричь Приобрел себе машинку, слили, думаю, ну Ду вас новую калахеру. Буду себя сам встреч. Причем получалось. Получилось. Сейчас пока не буду. И Кстати, у меня волосы быстрее растут причем. Когда я в прихмакерскую ходил. Тогда. Говорят, легкая рука. Ну, это понятное дело, что если я могу махнуть... В одну сторону потиху реки, в другую махну, горы вырастут. Ну ладно, я шучу, конечно. А, Мишка тоже свалил. Правильно. Собак выгуливать надо. Вот он сейчас на пять минут отошел. Я, я так шучу, шучу я. А Мишка, ну блин ну конечно, молодец, подхватывает он все как, ну как, как, как, вот знаешь, вот как я тоже вот такой лау такой там, его пору его юношество, так сказать, по словам, ну, нужно свое, свое немножко надо впаривать, а не то, что прям повторять, елки-палки за каждым, даже за легом и там еще за кем-то не стоит. нужно Свое. Просто-напросто. Я это я так просто замечанию. К замечанию, как. <laughs> как наблюдателю! <laughs> ауру скопом. Ауру, говорит, он скопом, говорит, схапаю, и все. И... Да, я так простой, такой, шутку я по-своему. А как За тебе ауру? Как мне он, <смех> ну, знаешь как, ну, вот я там написал, ну ладно, я повторюсь, он переповторяет, короче, вопрос кому-то, вот прям конкретно, блядь. он его просто конкретно переповторяет вопрос, прям, прям вот прям четко, это прям. и он одно и то же же. но там есть чуть-чуть типы, там, правда, хотя может там и нет ни хера его. Не, мне не, он не понравился. Такое ощущение, знаешь, он еще на Брежневу, кстати, самое. Да. Там что-то там что такое, да, что-то на ближнюху похож. Бриж, который. А он, нет, он там, хоть вот и Михаил говорит там, то, что он где-то у где него там, там, как он там это, пишет -то все время. Э, типа связь с, с чем-то там это, с чем-то. Ни хера у него связь, нет никакой. Хотя вот стопудов могу сказать, нет ни хера у него никакой связи. 20 лет, как он там еще там, в каком-то ролике он сказал, 20 лет такой мутитень, и где что, там, и ничего. Я не вижу там ничего такого. 20 лет херни заниматься, что? ли? нету. Это просто, опять же, капканы, ну, как как там, капканы там или как-то там, не тут не важно, короче, ну, в общем, вся вот эта хреневая, капканы там, сети, блять, и все такое прочее, вся одна и та же хреневая, ой, извините это все одно и то же фигня. Полни... Я ничего, пробежаться, тоже ушел. Я там побыл немножко. А, не. Магнитофон. Слышал... Магнитофон. <связываю> Натуральный. Ну, магнитофоны мы все, кстати. Если так, что забраться. Ну, не то, что все, а вот кто вещает, они практически все магнитофоны. Хож не хож, получается, как говорится, вещать таким образом. Ну, практически все, но не все. Не все. По крайней мере, не вид самый, самый вот, котлероп, который ведет хотя бы свое там, хоть тоже вот там на своей волны с этой подругой своей, которая, а сначала говорит то, что, это, ну, в смысле, в общем, сначала говорит то, что желудок предназначен для типа для перемолки в мясорубке, да, там, типа, да. а потом же говорит, а я тут мало питаюсь, типа того, да, я такая, я тут не такая, какая-то, ну а нахера тогда говорит Так говорит, то правильно тогда, она не умеет правильно сказать, понимаешь, надо уметь правильно сказать, питайтесь меру, примерно. Они вот начинаются там сразу, что-то там, елки да, ребят, вы, блин, где? Вот и дел, что, блин, нам нужно либо разумно разговаривать, потихонечку, по-хорошему. Правильно, Антох сказал. Некоторым дебилам, конечно, не достучишься. Знаю я такой. А некоторым можно и помочь. Просто он немножко, как говорится, обильно как-то ко всему это подходит, как говорится. И что-то его там задевает. А ему нужно учиться спокойно. И спокойно разговаривать. А то он кричит. Вот если там будет, не будет. Вот, неважно. Ему надо спокойнее. Спокойствием научиться. Просто спокойствием. Он то молодец. Но надо, спокойствие. надо научиться спокойствием. Я, кстати, тоже так же, как и он, реагировал раньше. Не больно, кстати, давно особо тушь. Было так. А теперь я все это просто понял, осознал. Я отсюда до хера кого сверх, так сказать. Просто напросто сжог. Я их просто сжигаю. Просто сжигаю и все. И очищаю. Чистка. Это называется очистить. Значит совсем. Совсем. Значит, совсем, совсем содержимым то, что есть. Просто стирать совсем. Это надо силу такую применить, что просто, в общем, всю свою энергию, ну не всю, конечно, а просто уметь просто энергию просто применить эту и фух, Все это самое. И все. Не будет этой херни. И вот так вот надо каждому учиться. Я просто и так каждому ну, в общем, я вот я так считаю. А так, вот, Игорь, всем слушайте. Вот то, что я говорю, я без интернета еще тогда, тогда, не знаю почему, но я тогда еще это все знал. Это все запустилось в систему. Ну, может, я прям уж как-то, может, через меня, я ничего не говорю. И, вы, наоборот, набираете, набираете, набираете, все это, все это делал, все это сам. Об, в общем, вообще офиген, супер просто, не суп-пюре, конечно, а просто хорошо все, в общем, и все, мы идем, идем правильным путем, все мы идем правильным путем, вот смотрю, у меня здесь были облачка, сейчас Херакс, Унк, уже, в принципе, вот с вечера они их разогнула и сказал, ну, нахрен, блин, облака. Хлоп, какая-то мерзость какая-то была, такая мелкая хрень. Да, а, потепление это по своей, так и так. Я, знаете, вот, я вот чувствую, что оно постепенно. Постепенно, постепенно, конечно, на месяц или там на две, оно уже давно. Я еще, еще... Олег Сергеевич не знал. Я еще тогда, еще уже эту херню, это уже начал примечать, уже начал об этом, как зад... промышлять, как говорится, этим делом. Смотрю, хлоп, давай нахрен это все, это потихоньку. Я так, чисто на себя, как говорится. Ну, как на себя, ну, в смысле... Для себя, но ну и для всех, естественно. Вот. Так что. И я не кижусь этим, но все. Потом я говорю, когда услышал, когда я Олег Сергеевич этим делом занялся, Ху-хо-о, я нифига себе, я не один такой. Тогда, после 14-го, когда его слушал ролик, я начал, думаю, офигенчик. Думаю, мою действует, Мое действие действует, или то бишь действует все это дело. В общем, так? так что я рад этому всему. Почему я говорю не родные, а родные. Объясняю. Родные это которые далеко, или бы вообще не ваши. Вот почему. И, кстати, вот этот, как его, опять же, тот же Трехлебов, который... Вот родные вот, там, это те, которые там через репизды, короче, у вас там росли, типа, ну да. В общем-то, он прав, ну там в том-то хуй-то, что не факт, кто там к вам придет, поэтому я говорю, родные, родные, родные, не родные, а родные, родимые, роднички. Роднички не канает, как даже по слову. Так что это каждому, конечно, свое. Я так вот. О, приветики. Снова, снова здорово. Что-то я тут разговаривал. Передаю вещание. Тут правильно, Владимир, за внимание говоришь, Да куда внимание туда ну и это и направляется я думаю поэтому сейчас активно вот нам всем сейчас вот говорят вот это внимание внимание внимание куда внимание поэтому наверное будет такой совет возможно соратникам соратницам больше отвлекаться чаще и сосредоточиваться своим вниманием на том что хотите именно что хотите то, что подсказки у нас действительно, вот как Владимир тоже подтверждает, все, все под носом, просеивайте, э, про вот, чтобы охват понимаем. больше был. Да, да? Я говорю, последний, говорю, про родных вообще-то рассказывал, а не про мысли, то, что там экализуется. А, да это я отходил просто, это, зверей выгуливаю. не услышал просто, ну ладно. Главная да, фиксация да, идет, потом все переслушаем. А у тебя в Питере сколько сейчас? Плюс один, получается продавливать потихонечку. Хорошо. Вчера, правда, резко минус 8 долбанули, а по ощущениям как двадцатка, тридцатка. Да, тут призадумаешься все-таки когда вот такие могильный мороз, просто... мороз вот реально могильный вот как называют это... вот действительно это сверху это я тоже ощущал здесь не раз там походу ходу дела двигатель запустить пытается, чтоб свалить нет у них никаких двигателей. они просто выброс пытаются сделать с луны, опять же, еще раз говорю, я просто реально увидел с Луны, просто реально конкретно с луны. Я ей говорю раз-два тормознул, ну, просто у себе вот, как, вот даже сейчас, вот, буквально, не более давно. Прям вот учую, смотрю, и это сегодня, кстати, ее не было ни хера. вчера, позавчера ее не было, даже три дня назад, три дня вот не было. Это и хрень вот сейчас она свалила вон тунде да. <смех> это Нас... ближе к западу короче к вам полетела она. <смех> нет тут надо просто смотреть по факту я еще говорю это вы там что там какие-то никто не летает Хотя сегодня вот они тучи нагнали, блядь, какая-то хрень там типа жужжал, типа пролетал, я еще такой улыбнулся я думаю, что там, блядь, какую-то хуйню там типа там пролетает, ни хера у вас не получится ничего. В общем, да, ну это так, я шутка, конечно, я понимаю, что это самолет просто пролетел, вот. можно просто, да, а может это самолет, да не важно, факт то, что вы мыслите, хоть какие-то мху, да хоть кто там, ебте, вы владельцы, Сами хозяева земли. Все. Берете и делаете. Услышали? ху ху На-на. И все. Не надо никаких там выдумывать. там Вот там кто-то пролетел. Не надо выдумывать. Даже, да, говорить даже об этом не нужно сказать. Потому что если ты сказал им типа того там. А, они тебя услышали. А, а он там типа там хлоп нахрен. Х -х! И все, за их нахрен. Все не нужно об этом говорить. И в эфире и нигде. Просто сказал. Вот, я сделал вот это. Вот так надо говорить. Просто. А не то, что кто-то на вас нападает. Понимаешь? Услышал. Вот так вот прям. Вот. Я так услышал. Хоп. Я это сделал. Хоп-хоп. Все. А то. Ой. Вот они там-там-то, блядь. На нас -на -на -на нахреначивают. Да еб блядь. Вы сами же, блядь, получается, на себя нахерачиваете эту херню. Надо не их принимать, а наоборот, наверх, пинками их, на, там, Ну не пинками, конечно, а... энергии просто вот, примерно. Пизулию вот, это у меня не, не раз получали. Я знаю об этом. Так и надо. И вы также. Вам прилетели, вы пизданули. В другим прилетели. Они так сделали. Мысленность просто даже, вот, просто почувствовали, да, не надо, только. Нет, а если не чувствуете никакой херни, не надо об этом, это самое, ничего не делать. Вот именно только когда чувствует атаку, либо предчувствие такой херни. Можно, конечно, заранее. Можно. Оградиться там, естественно, но вот тут я тут же сам уже еще делаю кое-что. Неважно. В общем, просто надо фиксировать и бить. И все. В обороне атака, все. вы в обороне, все, к вам прилетели, ага, получите, отказ ну отказ вот такой вот. захотели на меня вот, как пример там, да, получили, а там уж как хотите, хоть там звездами впуляйте там или, как говорится, хоть чем, как разум ваш позволяет этого делать? Мне вот позволяет офигеть, себе. я бля, их там хуярю, сжигаю просто ну Сейчас В данный момент их просто там, я не знаю, там, просто не осталось никого. Вот, хоть я там, не знаю, ну да, можно меня там дурачком бля, считать. Но... А я вот просто мысли туда хлоп, я просто чпом, меня просто реально как бы выкидывают туда даже. <зжу> я сижу здесь, я наполовину здесь, наполовину там. Вот такая фигня бывает там уже фига хочешь верить хочешь причем я такую действую такое уже давно делаю как я помню вот такие дела и вот кстати Владимир вот в подтверждение вот твоих слов что ты сейчас рассказываешь опять же тоже через сновидение все подсказки мне в основном идут было такое видел типа дракона летала хренатень такая ну так давай ее гасить всем чем возможно такой знаешь не просто дракон как у нас такие показывают с тремя головами там это не вот такой типа чинайского змея такого летающего лета ровок а гиб, гибкий такая что что да да да такая это дружелюбная нет. вот, вот а этот я... не а этот я... нифига а не пили... дружелюбный может, а это я... просто таким образом мне показали это? Просто ну, понял. или я сам себе показал. Я сам себе показал, скорее всего. Ты еще просто еще и смотрел этих, мульт... этих... мультяшек. А вот, таким... наверное, просто Интел. да, таким Интел. образом. Понимаешь, я вот сижу, к вот, примеру, даже вот просто сижу, так вот. Хуяк мне что-то это. Даже вот так вот. Хоп. Мне... Ну, чувствую, что-то не то. Я глаза закрываю просто. Хоп. Я вижу эту хрень просто. Вот Какая-то хрень непонятная. Вот просто далеко от нас, конечно. Ну, вот у меня вот просто... Меня как будто прям вызывают прям туда, понимаешь? Вот что, прикол. Просто хераксовый, короче, туда его. Вот в чем дело. Я не выдумываю, не во снах. Во снах вообще прикол всякий. На насчет этих, да я думаю... Дракон вообще слово нашенское. Это держащие зара, это кон. Просто они а. обозвали, условно, не то, что надо. Все, до хера такого. Поэтому и путаются люди. И вот, кстати, все... о драконах и змеях, вот интересно. Вот про змею, про змею расскажу. У ну, нас вот. гадки их называли всегда на Руси. Га... Да, да, вот эти гады ползучие. Вот про вот гады гад, ползучие вот расскажу. А змеи это, ну, змеёныши, это уж как по, пяти, по там я уж тоже там не знаю, что змеёныши. Змей, змей если змей, это знающий действительно какой-то, ну, у него там мэн, ну, хрен бы с ним, пускай мен будет. Рептильные они есть. Если... Да это не важно, а тут загадка вот этих слов еще, блин, просто видеть, уметь видеть, не путаться в этих словах, а именно, вот просто, я еще раз говорю, в состоянии покоя часто в это просто входить и просто ни о чем не мыслить, а вот именно видеть, пытаться, э, стараться. Пытаются они, вот, суть, эти попытки их не пытки, блядь, как я всегда говорю. Надо стараться просто... Ну, блин, как, как объяснить? Ну, просто спокойным быть, что ли? Хотя я в детстве нихера, не менее, называешь спокойным. Хотя, я, ну, это я такой. Это вам, может быть, так, вот, так надо. Да. Но если Мишка вот, Миха старается, как говорится правде светлому всему мощную получит копирайт конечно мишка ладно да, да, что нормально ну, не ты рассказал но все-таки расскажу все-таки расскажу Короче, да, да. Интересное такое приключение небольшое приснилось вот ну, в этом месяце примерно, вот так вот, пару недель назад, может, где-то так. А, еду в автобусе по улицам Питера. Вот еду, катаюсь, что-то смотрю в окно. Какие-то два мутных типа идут. Мужичок и баба. Такие вот. Что-то они мне как-то. Ну, вот как ты, Владимир, говоришь, правильно, что-то не то, блин, у них было. Я думаю такой, дай-ка я к ним подойду, посмотрю, что они там делают. Я так в окошко автобусов бульк ныряю, как сквозь водяную гладь, hop, туда, и сразу к ним а, обратился невидимым такой и хожу, смотрю, что они там делают. Гляжу, они какие-то беспилотники запускают, что-то там ну шпионят, короче, за кем-то что-то собирают в общем. Вот. Я такой, ну-ка, вы кто такие? Что вот тут это забыли? Они это. Не-не-не, мы тут, типа, не при делах, не при делах. Что-то. И смотрю, вот эта баба его что-то как-то странно на меня смотрит. Как будто, знаешь, типа, то ли загипнотизировать, то ли в сон загнать хочет. Что-то такое. Ну, нехорошее делать. Вот. А у них такая еще одежда интересная. Они все в черном такие. Вот. В таких темных очках, знаешь, как это, как агенты Смиты по типу такого вот. Вот такой вот. И. Явно не нашенской внешности, короче, грубо говоря. Ну, вот что-то похожее на индейцев, короче. Не на индейцев, таких этих, э, всяких племен, а индейцев, которых мы называем индейцами. Вот таких индейцев. Что-то я смотрю на его бабу, говорю, что ты мне это, тут, свои гипнозы. это, Что вы тут забыли? ну как колись, рассказывай, по правде, что такое. И она резко превращается в змеюку, ну не в змеюку, в гада ползучего, превращается, хоба, и в руку меня цепляет, вот это, кусает, короче, кусает, кусает, и говорю, ах ты, мы, матом таким, по башке вот так вот хлобысь, как в этом. Кто смотрел фильмы с этим, с Ван Дамом, а был там такой, где они охоту на людей устраивали, там, вот, он там спасался, там. вот то, что там сцена тоже была примерно такая же. Змея его хотел укусить, и она по башке хлопась так, она отрубилась. Я ее пасть от себя, ну, разжимаю, смотрю, а там клыков просто в этой пасти столько, Из них все это сочится такое противное, мерзкое. Просто, ну, короче, вот это астральные паразиты, короче, вот это и были так называемые астральные паразиты. Я уже свой вывод делаю из того, что воспринял. Вот. А видимо они что-то плохое хотели сделать, потому что этот мужик сразу сдрыснул куда-то. Вот. И меня выкинуло из сна. Вот. Далее еще один такой сон приснился. Ну такой вот, скорее даже такой небольшой, комичный, для развлечения. расскажу Просто, такой Я появился. Они на тебя пытались напасть, а я, я, я появился. Я так шучу, конечно. А может, не шучу? То, что, нет, ну то, что мужик, это остался, ну, вот ты слишком при, придаешь до хера значение этой фигне. Вот ты как-то мыслишь, ты это притянул уже сам, получается. Даже кстати, вот сколько раз вот, ты вот это, Левашова, это все вот, наслушался, у тебя еще, как говорится, разум молодой, такой не, не обстрелянный, так, так сказать. Поэтому ты притягиваешь к себе такие вот вещи. Вот, а это вообще херня, по-насамому. Вот. <смех> Будь сильнее. Вот просто, как ты вот, ты говоришь, вот, вокруг себя просто сделаешь, просто кокон, к примеру. Или даже не кокон, а просто нафиг. Их просто нахрен просто посылаешь, да и все. Ну, не нахрен. Кстати, вот еще ваша одна ошибку я нашел. Вот вы нахуй. Посылайте, это вы же послать куда-то, оттуда куда-то, может кто-то обратно их и послать к вам. Об этом не задумывались? Вот и поэтому надо их просто тупо сжигать И надо об этом не просто он так на, а смахнул тряпка. Опять они прилетели к темукинах утяжили. Те Понимаешь че? Вот что прикол ты, а вы об этом не задумались? А я вот там опять вот, вот, я пришел. Великий вот, такой. А вот, кстати, Владимир, вот кстати, вот про сжигание ты верно говоришь. Я вот как раз этот сон второй хотел рассказать, кстати. Вот там вот это сжигание произошло как раз всех вот этих тварь. Только так. Никаких их на Х, на это, на ординаты там послать. Оттуда тоже такие же такие умники, как мы, сидим, может даже еще хлещи, Тоже, а нахуй, нахуй отсюда, вы туда бегите, нахуй, а нихуяк же опять сюда, ебать, ничего, ебать, друг друга бегать, вот они, что ли, ебать. Сжигать, нахуй, все. Никаких, нахуй, нахуй это можно вон там, так, по местечкову там, что-нибудь там. А так, что, блядь, по-крупному, блядь, извини меня, Нахрен тучку послал, она мне хуяк обратно пришла потом. Блять, это кто? Это тот же блин, он прислал мне, ё елки палки блин. Я оттуда гоню, блять, он мне туда, блять, ну ёлки-маталки, какие мы, какие мы, блин, классные, блин, продвинутые перцы, елки палки Так что надо немножко задуматься, куда чего и кого послать. А лучше никого ничего нет. Кстати говоря, то же самое, что как христианство, блядь. Там тоже, блядь, отпусти его туда. А куда потом к он придут, блядь? А ты же к вам прибежишь, что ли? Ребят, так что подумайте, у вас очень схожая вот эта хренька. Вам еще поработать нужно. Аннигилировать, что такое Аннигилирует. А ну ну, как как, сжигать, уничтожать полностью в ноль. Да, да, да, Это да, как да. это, мем есть такой. <смех> а не это, Нет. Просто <смех> <это>, смотрите. <смех> очистить, как говорится. Чик! Только не там, не надо там, там этим. Именно ну, вот пш! просто пух, и все. Это просто ху, это легко делается. Так, ладно, что я передаю. <смех> Вещами передаю. Вот, как раз таки, вот в подтверждение, вот опять же, тот, вот тот сон, который хотел рассказать, еще один. А, гуляю вот, с каким-то человеком, ладно, озвучу, Состояновым гуляю по городу, вот, который в программе «Городок», вот кто <laughs> знает, вот. А, зашли в какой-то кабак, он там что-то, пошел там какие-то свои дела решать, вот, в этот момент ко мне какой-то бык подходит. Начинает боковать на меня, Могу, Слышь, ты кто ты? чё такое что ты там это? И мне что-то так это остоебинило, я такой Знаешь, вырастаю огромный-огромный. Начина... Вот это тело огнем сияет. Такой. Слышь, ты, ты чё рамсы попутал? Ты кто такой? И, знаешь, вот так вот, от меня такое пламя огня во все стороны. И вот оно его все И вообще всех, кто в этом баре, вообще всех уничтожила Все, никого не, не осталось. Я такой, ой! И, знаешь, я а уже никого не осталось. Вот, получается, благодарю, Владимир. Вот подтвердил. Так что да, будем знать. Ладно. Давай, доброй ночи, Миш. Приятного отдыха. хорошего у нас сегодня вечер Хорошая. Пока выключаем микрофончик. Всего доброго всем. Добрых, спокойных и хороших мыслей сновидений. И вообще хорошего всего. Всего доброго. Всего, всего доброго. Игорь, здесь что ли? Вижу. Ну, да, фиксацию-то мы уже завершим, наверное, сейчас сколько уже? Два часа почти много вещаем. Я чё там все два часа фиксировался? Обалдеть, ё-моё. Да уж, я там что-то там давал хорошо. А на работу, на труды? А ты чё там? Куда устроил? Обратно ушел, да? Я же обратно пришел, меня же позвали обратно Это отменив... меня... Уже все, Я все знаю, даже просто мельком. Все обо всех все знаю. Будь здоров. Что у тебя там, Миха? Да, дыхалка просто. Ладно, будем завершать фиксацию тогда. А ты шел что ли? Ух ты, какой... Ай, шпион, е-мое! Дорогие, дорогие, соратники, соратники. Дорогие, е-мое. Радные, нафига дорогие, Что у на, на нас? там что, таблички, там мы это пломбят стоит, что ли, ебаю? Хватит вам, блюдо, фиг, заниматься. И кстати, не ударять, что вы в эту прям, вот, вот прям, не, не знаю, ну просто вот. Ну, блин, ну не знаю. Ну, у вас как это. Как фанатизм какой-то, что ли, уже. Эх, ребят, надо просто отпускать вот это все то, что сказано, Хоп, все выполняется. Ну, а так вот. Ну, всем. В общем, в общем, это не самое. Ладно, всем соратникам, добра, тепла и света. Встретимся. В следующий раз на живом потоке, на ресурсе Никс Метровой. Пока-пока. Добрый рады вам.